Друзья, всем огромный привет, и в рамках курса «Ретушь портрета от А до Я» мы продолжаем с вами изучать различные методы ретуши портрета. И в этом коротком, но очень полезном видеоуроке мы научимся с вами делать красивую белоснежную голливудскую улыбку. Итак, с вами интерактивная фотостудия Art Photo Life, меня зовут Серджио, и поехали! Итак, друзья, давайте первым делом Ctrl+, и сделаем немножко покрупнее наше изображение. Вот так, я думаю, будет достаточно. Теперь идем в корректирующие слои, добавляем корректирующий слой, цветовой тон, насыщенность. Режим все меняем на желтый, насыщенность убавляем, смотрим на зубки, добиваемся естественности. В вашем случае, может быть, не будет минус 100, каждая фотография индивидуально. И прибавляем немножко яркость. Самое главное, обращайте внимание на то, чтобы в цветах не пропала информация. Далее обращаем внимание вот на эту шкалу. В этой шкале у нас желтый цвет и соседние цвета, с которыми он находится рядом. Поиграем немножко вот этими ползунками. Ну, по сути дела, просто их растянем немножко влево. Левый ползунок и правый ползунок немножко вправо итак друзья я получил тот цвет зубов который хотел теперь в левой панели я делаю активным черный цвет обращаю внимание что у меня выделен мой слой цветовой тон насыщенность если не выделен я сюда вот кликаю на масочку и нажимаю сочетание клавиш alt delete раскладка у вас должна быть английская иначе горячие клавиши могут не сработать теперь беру мягкую кисточку мягкая потому что жесткость 0 непрозрачность 100 процентов нажатие 100 процентов сглаживание 0 цвет кисти я выбираю белый и аккуратненько осветляю зубки изображение можете делать покрупнее помельче чтобы вам удобнее было работать нажимаю ctrl 0 возвращаю фотографию в исходный масштаб и теперь давайте посмотрим какая фотография была до и какая она стала после вот и весь нехитрый прием, друзья мои. Итак, друзья, если видео было полезным, не забудьте поставить лайк. И подписка на канал совершенно не обязательно, но помогает следить за выходом новых уроков. С вами был Серджо, желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч.